Что делать, если болит спина? И нет нету никого, даже кота. Не отчаивайтесь. Никто вам не поможет, кроме самих себя. Что мы имеем? Идем в аптеку, покупаем. Мускомед. Он сейчас производится вместо Медокалма. И наклофен. Два шприца. Ну, нету спирта, аутспайс, 150 градусов пойдет. Ватные палочки. Красиво зарядились шприцы, не забываем выпустить воздух. Первый колем, вот этот, желтенький. Так, поскольку не сильно удобно, большого секса не будет. Хуже делаем так, приставляем к попе шприц. Вот так вот приставили. Приставили и кашлянули. Все, он там, он в попе, блин. Тихонько выдавливаем. Ты моя родная, пум. Все, поехали дальше. Представляем второй. Аккуратно приставляем. Вот, попит. Подниму футболку. Чуть-чуть секса, чуть-чуть. Вот, приставили. <coughs> Кашлянули. Голос, блин, дрожит. Да, дрожит, потому что, блин, на самом деле спина болит капец. Все, выдавливаем. Вот он там в попе. Не знаю, не глубоко. Не глубоко, но, блин, зато надежно. Давим, все. Тихонечко. Ох. Ворочается там... Оп. Прошло 10 минут. Прошло 10 минут.